Так, коллеги, всем добрый день. Зовут меня по новой Елена. Мы начинаем наш вебинар сегодняшний. Я эксперт журнала Ру и специально приглашенный гость Академии УТСИ. Мне, пожалуйста, в чат напишите, как вы меня видите и слышите, как у нас со связью. Так, ну, вижу, да, что есть обратная связь. А, давайте будем начинать. Итак, у нас сегодня тема нашего с вами вебинара. Особенности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году. Тема посвящена заказчикам, которые работают по 223-му закону. Точнее, поставщикам и заказчикам, да, то есть и для тех, и для других будет интересно, но по большей части будем говорить о об участниках да, закупок у поставщиках. Итак, значит, в ходе моего вебинара мы сегодня разберем следующие темы. Во-первых, что у нас нового появилось в 2022 году для поставщиков по 223 закону в части закупок у субъектов малого и среднего предприятия, также немножко про импорт поговорим. Далее, как изменили объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году, что участнику МСП надо знать перед закупкой, также на что обратить внимание в договорах по закупкам у МСП в 2022 году и отвечу на все ваши вопросы, которые вы, соответственно, зададите в чате. Так, ну, давайте будем начинать. Так, теперь видно? Скажите мне, пожалуйста, в чате. Так, видно, да, вижу. Угу. Все отлично. Просто на самом деле мне только стало об этом известно. Ну, звук какой есть? Раз, раз. Как слышно? Звук ужасный. Ну. Коллеги, извиняемся, конечно, очень. Так. Давайте еще раз, да. Значит, с 22 года каждый заказчик обязан закупать товары у субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, отдавать приоритеты товарам отечественного производства и соблюдать долю отечественных товаров по постановлению 2013. Так. За год закупить у МСП можно не менее 25% от стоимости всех договоров, при этом доля составляет не ниже 20%. Ранее годовой объем составлял 20%, доля составляла 18%. Да, у нас введено это постановлением 1128 от 07-07-21 значительно превышена сейчас доля российских товаров, да, то есть заказчиков обязали отдавать приоритет российским товарам, товарам по интеллектуальным системам управления электросетевым хозяйством и программному обеспечению к нему. Преимущество установлено в размере 30% от цены. И, соответственно, по закупкам радиоэлектронной продукции у нас тоже есть приоритет. По общему правилу, при конкурентных закупках ранее было установлено 15% от цены, а по радиоэлектронике до 50%. Значит, в отношении закупок у МСП у нас поменялись да, лимиты. Это... Заказчик обязан осуществлять закупки у МСП, если его средства на товары, работы, услуги превышают 200 миллионов рублей, да, начальная, максимальная, начальная максимальная цена договора. Если от 200 до 800, то это право заказчика. Если выше 800 миллионов рублей, то, соответственно, закупка у МСП проводиться не может. По поводу того, что у нас закупки МСП должны быть утверждены в положении, да, говорила уже об этом, и самое главное, что должен сделать заказчик, он должен сформировать перечни товаров, работ и услуг и опубликовать эти перечни на в собственном сайте и в единой информационной системе. И в этих перечнях, соответственно, в разрезе кодов АКПД-2 указать, какие товары он планирует закупать в 2022 году у субъектов малого и среднего предпринимательства. Значит, далее. Под требования постановления 13.52 попали практически все заказчики. То есть теперь, соответственно, закупок у МСП будет больше. Заказчики обязаны осуществить закупки по 223 ФСС с 1 января года, следующего за годом, в котором были зарегистрированы. Но есть ограничения, да, что обязанность проведения тендеров должна быть прописана. В законе, в положении, да, и если, соответственно, этого нет, то это будет ограничением конкуренции, да, и нарушением требований законодательства. Значит, что еще мы проговорили? что вы не обязаны декларировать свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. То есть, если вы заполняете это один раз в едином реестре участников закупок, да, и, соответственно, сведения автоматически приходят, а заказчик, соответственно, проверяет эти сведения в реестре на сайте ФНС и принимает решение отказать в участии либо допустить, да, либо в решении о заключении договора. Значит, по конкурентным способам у закупок МСП. Во-первых, они должны быть определены у каждого заказчика в положении о закупках. Соответственно, это может быть конкурс, аукцион, запрос предложений, либо запрос котировок. Конкурентные способы могут проводиться только в электронной форме. Неконкурентным, а то есть закупка у единственного поставщика и заказчикам разрешено, если опять же это прописано в положении закупки, да, закупать у единственного поставщика э, среди субъектов малого и среднего предпринимательства, э, соответственно, э, напрямую. Далее, значит, как раз вот рассказывала о том, что какие сроки да, на подачу заявок установлены, если а, в зависимости от начальной максимальной цены договора а, заказчик устанавливает, соответственно, документации такие сроки. Итак, по конкурсу это у нас не менее 30 миллионов рублей семь календарных дней. По конкурсу более 30 миллионов рублей 15 календарных дней. По аукциону среди субъектов МСП Менее 30 миллионов рублей – это 7 календарных дней. По аукциону более 30 миллионов рублей – 15 календарных дней. Запрос предложения – это у нас 5 календарных дней цена. Начальная максимальная договора – не менее 15 миллионов рублей. И запрос котировок – не менее 7 миллионов рублей. Срок подачи составит «Не менее четырех календарных дней». Итак, у нас письма Минфина и корпорации МСП подтверждают, что единственного поставщика закупать напрямую у субъектов малого и среднего предпринимательства можно. И при э, закупке у... Субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик будет проверять следующие сведения. Это наименование, адрес участника, учредительные документы, если речь идет о юрлице, паспортные данные, если речь идет о БП ИНН, документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника, документ, подтверждающий требования закона, если такие установлены, например, лицензия, документы, подтверждающие обеспечение заявки и предложения по объекту закупки с указанием наименования страны происхождения, а также цена договора. Как участнику закупок попасть в реестр МСП в втором году? Итак, если вы до сих пор не зарегистрированы в реестре МСП, то нужно заполнить на сайте ФНС заявку и, соответственно, в этой заявке указать следующие сведения. Адрес электронной почты, вид налогообложения в предшествующем году, суммарный доход по всем видам деятельности за предшествующий год, среднесписочную численность сотрудников за предшествующий год, суммарную долю участия Российской Федерации либо субъектов Российской Федерации, муниципальных, общественных, религиозных и иных организаций и фондов в уставном капитале, суммарную долю участия иностранных юридических лиц и лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства в уставном капитале». Проверьте статус заявления на сайте. Заявление рассматривается в течение 15 рабочих дней. Если индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо соответствует критериям, то сведения внесут в реестр. И, соответственно, какие сведения будут внесены в реестр. Во-первых, название компании, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес, дата включения в реестр, категория, микро, малое или среднее предприятие, сведения о кодах по АКВЭД и сведения о лицензиях. Налоговая служба обновляет реестр малого и среднего предпринимательства каждый месяц 10 числа на основании сведений, которые у ФНС на первое число соответствующего месяца. Данные подгружаются автоматически. Юрлицу и ИП ничего подавать не нужно. Но, соответственно вот Достаточно этого заявления, которое вы один раз заполняете на сайте. В 2022 году ФНС исключит компанию из реестра 10 августа 10 июля. Причины не, измени, не изменились. В реестр не попадете, если перестанете соответствовать критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. И в, на следующем слайде, в таблице, посмотрим чем отличается да, категория субъектов малого и среднего предпринимательства. Также э, вылететь из реестра можно, если не отчитаетесь за предшествующий календарный год. Итак, чем отличаются микропредприятия, малое предприятие и среднее предприятие? Да? Как вообще себя отнести, собственно, к субъекту малого либо среднего предпринимательства? Итак, микропредприятие это 15 человек. При том обратите внимание, что они должны быть зарегистрированы как сотрудники да, вашего предприятия. Малое предприятие от 16 до 100 человек. Среднее предприятие от 101 до 250 человек максимальная сумма дохода у микропредприятия до 120 миллионов рублей малое предприятие 800 миллионов рублей и соответственно среднее предприятие это у нас получается 2000 миллионов до да, получается 2 миллиарда далее Учредители. Учредителями, крупными компаниями, а также иностранным организациям принадлежит не более 49% уставного капитала. Государству и муниципальным образованием, общественным организациям, фондам принадлежит не более 25% уставного капитала. Ну, вот такие вот требования, да, по, соответственно... По критериям отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства. Категория изменится, если доход или численность работников за три календарных года подряд были выше или ниже лимитов. Притом, это происходит автоматически на основании отчетных данных. Например, в 2019 году в компании было 90 сотрудников, в 2020 и 2021 годах стало по 105. В 2022 году она останется малой, так как показатель превышен только в течение двух лет. Ну, То есть строго три года считается. По истечении трех лет, соответственно, можно перейти в другую категорию. Да? Итак, на что обратить внимание в договорах по закупкам у МСП в 2022 году? 223 закон не обязывает требовать от поставщиков обеспечения заявки и договора, но если в закупке есть такое требование, то для МСП действуют льготные условия. Сумма обеспечения заявки не может превышать двух 2% от начальной максимальной цены договора, сумма обеспечения договора не может превышать 5% от начальной максимальной цены договора, и либо должна быть равна сумме аванса. Представитель субъекта малого и среднего предпринимательства платит электронно-торговой площадке за победу один процент от начальной максимальной цены договора, но не более 2000 рублей. В обычных закупках лимит составляет 5000 рублей. Максимальный срок оплаты по договору среди субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не более 15 рабочих дней после подписания акта приемки. Срок сократят для всех ситуаций, если закупку провели на общих основаниях. Участвовать не могли только субъекты малого и среднего предпринимательства. Либо субъект малого либо среднего предпринимательства выступал субподрядчиком. На что еще нужно обратить внимание. В обязательном порядке в проекте договора должны быть прописаны Нормы Гражданского кодекса. То, что оплату товара проводят в порядке, который прописан требованиями договора. Если в договоре не прописаны другие правила, то оплату товара, поставляемого отдельными частями, либо которые входят в один комплект, производят после поставки последней партии. Это у нас норма ГК. Пункт 1, 3 статьи. Пункт 1.3, статьи 516. За работы без условий об авансовом платеже платят в срок, согласованный сторонами в договоре или досрочно согласия заказчика. Оплату услуг производят в сроке, установленные договором. Давайте, коллеги, сейчас перейдем к вопросам. Сейчас. Так, коллеги, если по услышанному материалу у вас есть вопросы, пожалуйста, их задайте сейчас во вкладочку "Вопросы и ответ», и мы, соответственно, с вами их обсудим. Так, вижу вопрос. Да, Если закупка была на общих основаниях, а победил субъект малого либо среднего предпринимательства, срок оплаты сократят до 15 рабочих дней. На самом деле нет, потому что срок будет установлен такой, какой был установлен в документах о закупке да, и в проекте договора. То есть если там было прописано, что срок составляет например, до такого-то числа, да, либо там 20 дней, либо 30 дней, то, соответственно, в эти сроки установлены договором и будет произведена оплата, если закупка не проводилась для субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, если закупка проводилась для них, то, соответственно, не более 15 рабочих дней. Коллеги, еще вопросы? Скажите, пожалуйста, про нацрежим, какими документами подтверждать страну? Ну, смотрите, у нас нацрежим – это большое гигантское регулирование, да, то есть это нужно понимать, и в отношении различных товаров, работы, услуг, да, то есть это разные сферы, у нас разные подтверждающие документы. И здесь, конечно, нужно... Нужна конкретизация. Да. В каком-то случае достаточно просто декларативного да, декларации страны происхождения без подтверждения каких-либо документов. В каком-то случае нужна, например, выписка из реестра промышленной продукции, либо сведения да, из реестра промышленной продукции о том, что товар у нас относится к отечественному. Поэтому, соответственно, вот так однозначно да, ответить невозможно. Следующий вопрос: если с единственным поставщиком договор с субъектом малого и среднего предпринимательства, нужно ли извещение размещать, коллеги? Если вы заключаете прямой договор, то извещение размещать не нужно. Вы же прекрасно понимаете, что это у нас он, во-первых, должен быть запланирован, да, в план закупок его вносим. Ну и, соответственно, в сроке, установленные положением о закупке, заключаем этот договор. Далее, а вопросы содержания заявки, количество частей, указания, наименование участника. Это не в этом вебинаре. Коллеги, ну, на самом деле у меня были вопросы озвучены да, изначально, что буду рассказывать, поэтому, соответственно, осветила их все. Так, ну если на этом все, то давайте тогда будем с вами... Завершать. Еще раз приношу извинения за технические да, неполадки. К сожалению, так получилось, но я думаю, что мы с этой проблемой справились, поэтому в любом случае вам всем спасибо за участие. Я надеюсь, что информация была полезна. Желаю вам всего доброго. До свидания.